Вас приветствует интернет-магазин Sport Extreme B Bike. Сегодня продолжаем обзоры про сумки и рюкзаки для велоспорта. И я нашла очень интересную модель, которую мы начали уже продавать и выставили у нас на сайте, где вы сможете посмотреть подробные характеристики www.bike.com.io. Перед вами рюкзак американского бренда XLC. Называется модель BAW18. Очень интересный рюкзак на 30 литров, достаточно объемный, плюс у него регулируется объем внутренний. Сейчас я вам покажу как. И это 100% непроницаемый рюкзак. Если вы катаетесь где-то, где будет много грязи или предполагаете выезды в дождь, то этот рюкзак именно для вас. Очень удобные лямки, мягкие, рассчитаны на то, что вы положите в рюкзак какие-то тяжелые вещи, и лямочки не будут давить. Они внутри из сетки, вам будет не жарко. Эргономичные элементы на спинке, для того, чтобы спина тоже не потела. Есть два ремня, которые помогут правильно... Посадите рюкзак на спину, чтобы он не мешал во время езды. И плюс еще один ремень, он внизу, поясной, я его затянула, чтобы он не мешал нашему обзору. Но он удобно затягивается, вот здесь по бокам вы тянете и затягиваете под тот размер, который вам необходим. Есть сзади небольшая ручка для переноски, здесь всего лишь два кармана. Один на замке находится он впереди, за доступа к вещам, которые вам необходимы во время катания. Вы сможете удобно до них добраться. И самый интересный плюс ⁇ это его основной карман. Тут мы и получаем мешок. Очень удобно, если у вас, например, то, что вы перевозите вдруг большого размера, и вы спокойно сможете его положить, поместить в рюкзак. Покажу вам, насколько он большой. Это основной, видите, насколько большой сам рюкзак. Вот его основной отсек. Он обычный, там никаких внутри карманов и сеточек нет. Но он точно не непроницаемой водой это проверим мы вот вот закручиваем и защелкиваем по бокам. У нас есть для рюкзак действительно интересный. Подписывайтесь на наш канал, мы будем делать интересные обзоры про велоаксессуары, запчасти. Также про э, всевозможные инструменты, которые могут вам понадобиться во время катания и для обслуживания вашего велосипеда. А на сайте вы сможете выбрать тот э, рюкзак или ту сумку, которая вам необходима для ваших целей катания. Www